Почему скрывает правду про то, что происходит на Земле и в космосе? Во многих других случаях люди будут паниковать и, видя такую необычную картину, шокировать других и даже окружающих. Те люди, которые хотят рассказать правду, их просто-напросто замалкивают. Меня зовут Тайна Иноло. Сегодня вам покажу 4 удивительных видеосюжета, которые скрывает НАСА на МКС. Много чего странного происходит вообще в космосе. Посмотрите внимательно на эти необычные видеосюжеты. Вы просто видите яркие огни, но не знаете, что такое. Во многих других это необычное улетает из Земли. То есть, НЛО, которое стартануло из Земли, улетает в другое измерение. Вообще-то много людей считают, что НЛО не существует. Скажут, что это ракета или еще. Но посмотрите внимательно, зеленоватый цвет. Нет, это никакая не северное сияние и вообще это не атмосфера. Вообще никто не знает, что такой необычный цвет. Но люди считают, что это солнце. Но допустим, солнце так не может вообще-то двигаться. Да и скоростью солнца вы знаете, какая... Не такая как у этого видеосюжет но что на самом деле скрывается вообще в этом видеосюжете наса уже давным-давно скрывают самое опасное и необычное видеосюжет. Эти видеосюжеты не хотят шокировать чужих людей и вообще даже себя Ну, во-первых, ученые представляют, что если расскажут, что НЛО готовится завтра напасть на Землю Или уже на Земле живут около тысячи, а может миллиона инопланетных существ Как вы думаете, реакция людей будет правильна? Она будет агрессивная? Никаких дружелюбных содействия не будет Но что на самом деле НАСА скрывает? Не так давно, в 2013 году Первый видеосюжет от НАСА Был скрыт, когда к планете Земля подлетела армадой НЛО И быстренько прямой эфир Прерывался Да, всем очень странно Но я вам еще кое-что покажу Эти кадры были сделаны в 2020 году Но что на самом деле Вы видите? Ничего такого особенного Помните? Во многих других источниках Входит зеленый луч Мы видели на севере мы видели э, в Южном полюсе, но мы не знали, откуда он берется. Зеленый луч – это очень странное явление. Говорят, это природное, но я вам скажу кое что странное. Не так давно я был в одном месте, на Кавказе, гора. Я видел такие необычные лучи, но они уходили на землю, а эти лучи как раз уходят вверх. Вы не поверите, но я много думал о чем вам рассказать. Вы не поверите, эти лучи уходят в сторону Солнца, как будто они питаются энергией. Я вообще думал, что эти зеленые лучи отправляются для того, чтобы, как будто, передачи связи. Но я ошибался, и все мои догадки, факты были просто неправдоподобные. Но тут-то совсем другое. МКС тогда же скрыла и этот видеосюжет под грифы секретности. Представляете? Секретный материал и неопознанные летающие объекты, которые находились над планетой. Но как это объяснить и что они хотели этим доказать? Говорят, что вот таким способом НЛО заправляются энергией Солнца. Да, очень странно, у каждой расы инопланетных существ есть своя энергия. У кого-то солнечная, у кого-то электрическая, у кого-то вообще там вулканическая. Вы видели в Мексике, множество ярких огней залетали туда и даже, может, и не вылетали. Но как объяснить то, что мы с вами видим? Да никак. МКС засекретило, значит, это секретные материалы. все. туда не входите. Ну а как вы к этому видеосюжету относитесь? А это что? Нет, это не солнце какой-то яркий огонек летит рядом с каким-то огромным ярким огоньком. Да. МКС тогда тоже засняла эту картину. Утверждать, что есть лже-солнце, которое люди привыкли видеть как солнцем. Да, и НЛО так и скрывается. В основном множество таких необычных явлений люди видят, когда сидят, допустим, в телевизоре. Но такие необычные явления еще даже Майя предсказывали, что на земле были три солнца. Может и не было три солнца, а просто-напросто были вот такие необычные яркие огни. Но да, очень странно. Но почему также МКС засекретила эти видеосюжеты? Ну, кто из вас видел три солнца? Да никто, наверное, из вас. Но в основном в космосе творится много чего странного. А если мы живем и правда на плоской земле и мы не можем увидеть три солнца или три ярких огней и мы просто-напросто на одном месте допустим стоим а вокруг нас вертится и солнце и луна и другие планеты и звезды тогда что получается нет на земле ядра очень странно но скептически если относиться к всему этому мы вообще оказывается летаем а не ходим но мы не можем доказать то, что мы с вами видим. Да, этот ролик был снят в 2021 году, недавно. Но как объяснить то, что вы видите сами? Да, теперь понятно, почему у людей во многих других странах, которые проживают на севере или где-то там чуть холоднее, понимают, что солнце их губит. То есть они не любят жару. Да, организм привыкает. Но эти кадры теперь понятно, что НЛО просто-напросто обхаживает нашу планету. Как объяснить то, что скрывается вообще? И получается, что все знают, власти мира, что НЛО окружены, можно сказать, всякими необычными такими аномальными объектами. И как мы будем жить с ними, если они, допустим, уже живут? Очень странный вопрос. Вообще сравнивается на то, что мы с вами живем в какой-то калаграме. Я, честно, объяснять уже устал. Но это еще не все. Последний видеосюжет также очень интересный. Эти кадры были сделаны, вы не поверите, но неделю назад. Я, честно, шокирован был представить, что этого 12 сентября, а может даже 13, не буду утрировать свои слова, был замечен необычный НЛО. МКС также засняла, также не успела удалить этот необычный видеосюжет на стриме. Как раз множество таких посетителей сразу скопировали этот видеосюжет и начали пугать население. Ну, может это и фейк, но посмотрите внимательно. НЛО в основном появляется тогда, когда МКС повернута совсем в другую сторону. А на МКС установлены около 40 камер, и только две могут или даже три показывать онлайн-трансляции, а остальные просто для наблюдения всего космического явления. Но почему только несколько камер работают, а остальные не работают? Как вы думаете? Да, ответ очень просто. Вы представляете, сколько в день пролетают рядом с МКС и с нашей планеты множество НЛО-объектов? Вы представляете шок людей, когда увидят этот видеосюжет? Да, кстати, если вы это увидели, знайте то, что рядом с вами или над вами находится вот такой дискообразный НЛО-корабль. Как вы будете дальше Оправдываться, если это не НЛО, или ваш сосед скажет: ты что, опять напился или накурился? А ты скажешь: Ну да, я видел НЛО. Да, никто тебе не поверит. Даже если ты покажешь это видеозапись, ты скажешь, и я не видел своими глазами, или это шаровая молния была, или какие-то сбои аномальной природе. Вот так, дорогие друзья, пока вы сидите дома, смотрите телевизор, а над вами летают неопознанные летающие объекты. Вот такие видеосюжеты НАСА показывала по трансляции. Yeah, so.